Так, ну... <смех> и со следующего урока мы будем начинаться... Начинаться... <смех> и мы можем, по идее, вот так, смотри, положить сценарий, и никто не заметит, что у нас это сценарий, потому что мы... <смех> <смех> умные. И <смех> потом так вот эти вот руку ты мне такой петель Хреново еще раз. Давай еще раз. Хреново еще раз. Сейчас, наверное, надо собраться. Давай. Нормально, я ставлю звук. Стоп, мы должны продолжать и говор... Когда начнет вибрировать, ты вот так руку поднимаешь, чтобы... Ну ты понял. Окей, Google. Окей, Google. Позвони, пакистанец. Звонок на мобильный так, Смотри на меня и не двигайся Стоп, я первую фразу не записал, давай заново Этот язык настолько старый Я только второй запомнил Несмотря на то, что последняя версия данного языка вышла 20 лет назад Без данного Ну щит, Поли не сунул как все раз. сфокусироваться на тебя еще. Ага. Вы думаете, вот тут только из-за его старости? Нееее. Есть более весомые причины. Например, его убогий. Сим да Ты что то ты какой-то пульт такой. Легим и энд без осколок. А потом с сразу требует маленький вес хода. входа. Oh yeah, <just> like Не знаю, зачем я это сделал. Ед. Точки запятой, кто только получился. <"Ба> Если энд <end> как <сvény> <сvény> <сvény> <сvény> <сvény> Ты понимаешь, <что> ты поехавший? Для присваивания. Потом встаешь чем? Да. Вставишь? Потом чего встаешь? Добрый день, меня зовут Никита, и сегодня мы будем заниматься херней. Мы находимся в квартире Никиты Карамова, где сегодня происходят какие-то непонятные крики. Соседи уже несколько раз вызывали полицию, и давайте же узнаем, что здесь на самом деле происходит. Я снимаю на. Да. Добрый день, это программа Битва экстрасенсов, Мы сегодня же не сгенерирует электрический разряд с помощью своей руки. Вау, это было круто, спасибо Женя